Только что я защитил докторскую колбасу. Надо включить телевизор, посмотреть, что там показывают. Что? Что это за помехи? Я не увижу своего любимого президента Путина. А как я посмотрю свои любимые мультики? Дайте мне телевизор новый. So come on, come on, come on! Yes, yes, here we go, here we go, here we go! Make it! Yeah! No! <laughs> oh, what did you get down there? Look at his arms swinging. That's that's really freaky. <laughs> Three, two, one, jump this time! Here we go! Oh!